Всем привет дорогие друзья, с вами Влад И сегодня будем продолжать проходить Last Day В прошлой серии мы построили тут огород и душ Да, вот так вот Сразу хочу пожелать приятного просмотра Кто кушает, а кто не кушает что я себе покушает чаёк, кофеёк Печеньки с, с чипсами И за всеми вкусняшками Да До серии я встретил солдата какого-то Вот он валяется тут И убит, надо, да, да, он убит Держи брата, братан Бластер. Будь осторожен, зомби. Зомби приближаются где? Ну, а, вот, а вот это и нежданчик А мы даже ничего сделать не успели. Давайте сразу построим. А зомби я так раз хотел. Беги. беги, беги, беги, не знаю куда, беги просто. Виноват. А, так же, не только зону, да? А, все, Джека нету больше. Джек, сори, я, я... не спался бы. Ну, сам виноват. А ч за фигня, какого фига? серый лук так забираем кстати у нас теперь сыны есть да у нас там сейчас все повредится у нас блин серьезно что за фигня а зомби то остались или не ушли тоже так ну а, а все зомби то нет уже а ч ⁇ зомби то пошли не понял я серию начинать начал и тут зомби пошли Блин. А как? А, вот так. Найти давай так. Туда. Теперь В принципе, вс. Во. Можем его, в принципе, построить. Вс у нас есть сюда. Так, вот, вс. Так, можно, кстати, уже дерево пере. Да. Допустим, на 7 дерева, да? 8 даже. Вс, пускай. Переделываются. А ч с этим делать-то? Ну, типа, у нас есть, да, она? Псиприт какой-то. Ну, ладно. Ну нам болт нужно найти, болт, один, один единственный болт, и все. И мы можем радио построить. А где болты находить? Просто по карте бегать, и вс. Так, ладно, я его одежду здесь поставил. Ну, сори, не спас его. Ну, я не мог ничего сделать. Сюда? Мотель, Мой мотель Можно найти что-то. Давайте что-нибудь не... хотя бы что-то найдем, чтобы не на месте стоять чтобы... Главное, Ладно, не просрать, как я умею, в принципе. О, а там, кстати, доки, вон. Корабль можно, на корабль. Кто-то вот живет, ему повезло тоже. О, на дороге, да, оказались? О, зомби уже, да? Два зомби. Давай, иди сюда. Иди сюда, ещ, Я его сейчас... я просто в А надо по. Пожрать. Всё. А теперь есть ничего не хочу. Блин, сейчас реально сломает эта А зачем? А зачем она мне? понял еще лагать начал идутся этого а зачем О, опять зоби там а зачем нам вот эти полон а что там у них есть нет блин так ладно ладно по полтайся -по чуть мусорки а ч он найдт или это не мусор это пакет какой-то так хочу это а ч мы можем еще ожидать мусорки зачем не надо заберите себе зомби ой такой то зомби встанет что ли нифига себе канал веревка так три яхта а мы через окно не можем выйти такой то зомби Ну, тут всякая фигня с них падает блин ну, дофига зомби сейчас мне сейчас все порвут давай багажник открывай пол точно будет да нет да есть был все мы машину починим 100 так давайте всякую фигню отложим морковку давай ешь mm -mm. так я кирку ну, всякую фигню, это вот это надо. Это можно, кстати, пожрать уже. все сожрал. Так, это ну там тоже надо. Пиво не надо, где... напьется опять сейчас. А колесо зачем? А, там уже ну, бы машину тоже у нас машина нет. У нас же тоже там мотоцикл можно скрафтить. Так-то там тоже очень надо. Так, металл, давай металл. Сырое мясо сожрал, блин. Вот это зря, конечно. Вот это я зря, наверное. А как не внутрь-то найти? Там вообще много чего. А я не могу. Снаружи, конечно, тоже есть всякая фигня валяется а как внутрь-то войти вот он внутри зомби уже сразу чувствую. не ну мотель там офигенный здоровый а вот как войти туда я не знаю а вот так надо хп ходить. сколько у нас 85 блин у нас нет ничего А чё так много зомби здесь? Либо они все зомби стали. Там тут вирус, да? Говоря. Пошел отсюда. А, типа тут бар у них, да? Пьяные зомби, да, начинается. Походу, типа да... А? Не, ну вирус, значит, недавно стал. Все тут все Ну, ничего себе. Тигареты, даже. А зачем тигареты? -то? Нет, туда-то пить его очень не надо. Блин. А Сишки нам зачем? Да не надо, блин. Блин, сейчас выйти. Я, блин. Чуть не вышел, блин. Газовый баллон. О, а что такое газовый баллон у нас был? Нет. Пошел отсюда. Таки мы еще... А, все, уже что-нибудь там. О, вот это уже и интересно, давай надевай. Так, оставляем. Опять зомби, да? Где зомби, я не помню. Нет зомби. Так, значит дальше, да? Там дверь идет. Пошел. Ну, сейчас вы нормально так на ты... теле. так. Ой, газовый баллон надо было, кстати, принести. А, да, типа, чтобы дальше пойти. Я понял, да. Сейчас газовый баллон привез ⁇ Вот это уже интересная серия начинается. Не зря газовый баллон тут был. Блин, как ты медленно идешь вообще? Вот он 200 килограмм весит. Хотя 200 килограмм Ладно, я Трейлер ты пьем надо. Ч с ним делать я не понял? Ну бросила я ч. А, так можно и так. Да. Вот. О, нормально. Нифига спецэффектов. этот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это будет печально, если честно. Так, по одному, пацаны, давайте, по одному. Я сказал по одному, а не 10 человек. Офигеть, завалил тут всех. Вот вы и реально попали. Офигеть, сразу три зомби. Взломщик? Вы что, издеваетесь? Какой взломщик еще? Это что такое? Это толстяк какой-то? тут Здорово, пацаны нифига себе толстяк толстяк так нет я дальше не пойду вы что издеваетесь я сейчас сдохну реально не ты нет почти Блин, это не очень нравится так надеть а типа он хокейс там был раньше толстяк вот это ну может может Пацаны, я не хочу ко. Ааа, они все равно здесь. Фига себе! Это. Вы ч, офигели, что ли? Это что за дебилиц? Я сейчас сдохну. Не-не-не-не-не, валим. Надо похилиться. А у меня нечего хилиться. Все, похитился. Давай, пошли. Это ч за фигня? Почему они такие сильные? Или это один был сильный. Это босс что ли? Это их не босс, походу, был. Офигеть. Ну, вот это жестко. Это что это такое-то? Там опять тут, уже... тут то Тут что-то есть? Нет ничего. А что, а у меня телевизор есть? Нет, это жестко, я не успею, наверное, это все сделать. О! гаечки так. Еще. О, кстати, тоже придет. А зачем кстати, сигаретам не жду? Так, ладно, вот так вот. Винты перевяжи себе там все. М -м -м. Не, я не. Блин, побежали, дебилы. Блин. 5. Не, не, не, это перебор. Это Дай мне убежать хотя бы. Убеги. Убежали, красавчики. не ну я не буду с ним сражаться. У меня 28 хп как бы. Я сейчас бы сдох. И все, мне все исчезло, это все. Я хотя бы скрафчу этот радио, да? Тупое, блин. За радио сейчас чуть не стоп, блядь. Вот, вы видели, как напряженно. 28 сердечек. Угу. У нас есть... А домой, давай, домой. Домой, я сказал. Домой, давай, бежи. А то сейчас сдохнет, блин. Они, блин, вот здесь, были на конце. Я хотя бы похилю стол. Чё, он живой? Мне кажется, он живой иногда бывает. Мне это не очень нравится, блин. На колени ну, стол. Так, надеваю, что-нибудь это. А там у нас все сломал, все. Так, давай уже сделаю то. Все, давай, завершай. Радио, все, вы вот забрали радио. А что настройка-то? О, торговая, те что живое мне за руках товар. Веревка здесь. А, -а, а. Понятно. У меня нету ни гвозди, ни ничего, тогда это. А, так, <паспорядок> ч у меня из еды есть похавать? Ну или перевязать не рано. А у меня не есть. Так, колесо. Ну ты, скорее всего, это все идет. Чтобы собрать это да они колесу другу это машина пошл мне как здесь это все ладно пока всю тучок стол пока я не знаю что с этим делать это да удаляй зачем я здесь задание не рабочее блин Ч я все сожрал? Мне и ты реально уже нету. Удаляй. Да, удаляем. Так, часы часы тоже у меня есть. Веревки 14 нормально. Даже еще. Веревка. ты фига. Так это не надо. Чипы, кстати, чипы тоже. Ой, что-то не обфигован. отравился чем-то понять нет надо было на огород ч он, он хочет а принять бучу. а нет пока без пойдешь Не <с> в тоже нет у проблемки Хотя мы облутались, но там не было ничего. То, что нам надо. Просто есть то, что можно. нужно. Это. А, давай, давай. Изоленту у меня 7. Я могу уже... А чипы не надо. А чипы уже там... У меня. Телефон. Хотя телефон у меня есть. Ну, плохо. Так, пунктики так, там Изолента, да? так ещё, что там еще надо было так еще что там еще вот это еще в принципе все да там точно больше... у меня больше ничего нет вот так вот сейчас будем вот это все положим сюда и будем завершать серию очень долго надо играть я уверен мы все таки душу ну вроде бы есть выбор. так у меня этот сломался теперь, все. теперь будем пистолет пистолетом будем как-то пытаться хотя у нас в принципе можно Хотя, в принципе, пока можно без, без пистолета. Ну, пускай будет в запасе. Если что сломается, то я вам без пистолета. Пистолет есть у нас в запасе. Так, все, давай помыешься и все. Покупалось. Кстати, тут ну, тоже надо будет делать это вот. Чтобы на език и побежали. Надеюсь, видео понравилось, если хотите продолжение третьей серии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.